Друзья, приветствую вас на канале «Сквозь тернии к звездам». Меня зовут Ярослав. Сегодня у меня на канале обзор проекта. Называется он «Granda.fun». Он дает 110% за 24 часа. То есть 10% чистой прибыли. И тут мы видим, что есть второй тариф 150 – 150% за 12 часов. Но на него заходить не рекомендую, потому что, скорее всего, депозиты с этого тарифного плана, они выплачиваться не будут, а пойдут в фонд проекта админутом на мороженку и на покупку катушки на такси скорее всего так регистрация тут довольно простая мы просто вводим почту и придумываем пароль после чего мы заходим вот попадаем на такую страницу нам нужно пополнить счет нажимаем эту кнопку пополнить счет данный проект работает системой Payer. вбиваем сумму нажимаем пополнить и рекомендую до 300 рублей сюда заходить ну как минимум на первый круг чтобы не было перезакидона и админа не скрутил кассу проект стартовал сегодня сегодня у нас 14 марта 2021 года сегодня проект начал свою жизнь назовем это так и э, после того как мы пополним нажимаем вкладочку рыбаки вводим сумму какую мы пополнили и нажимаем пополнить и наш депозит запускается в работу потом мы его сможем увидеть тут на главной странице он вот так будет отображаться а начало вашей почты рыбак 1 рекомендую всем заходить на рыбак 1 сумма сколько вы получите это уже с профитом вашим и время, которое осталось до того, как депозит отработает Это все мы можем также посмотреть во вкладочке «История» Мы видим, что вот на 100 рублей я попробовал первый круг Мы видим время, вот в это время завтра у меня как раз-таки баланс на вывод и пополнится Я уже смогу вывести средства На пополнение тут комиссии нету На вывод, скорее всего, будет комиссия 1-2% Это стандартная комиссия системы ПР. Напоминаю еще раз, что данный проект очень рискованный. Если у вас нет лишних денег, ну, точнее денег, которыми вы не готовы жертвовать, а есть деньги, которые вам нужны, кредитные, заемные, то ни в коем случае в такие проекты не заходите. А это все для людей, которые понимают, где они будут принимать участие, и которые готовы к тому, чтобы потерять, ну вот как в моем случае, 100 рублей для меня вообще ни в коем случае этого будет не жалко. И еще хочу сделать одну такую заметку на youtube канале не совсем рентабельно мне выпускать такие ролики постоянно как только я нахожу эти проекты поэтому подобные проекты будут публиковаться у меня в telegram канале ссылку на него так же как и ссылку на этот проект вы найдете в описании у меня все